Всем привет, спешу с вами поделиться хронологией событий в Бакуряне, потому что я уже нахожусь в Батуми, и я вам обещал снять и центр города, прогуляться немножко, но я просто этого не смог сделать, и сейчас объясню почему. Значит, первые два дня мы в Бакуряне гуляли, вообще так все и катались на лыжах там с детками в общем санки все супер к нам приехал друг сюрпризом представляете он из крыма через украину через Россию в в грузию в бакуряне 2000 километров сюрпризом приехал на один вечер и на следующий день развернулся уехал по делам нужно было срочно вернуться но ну, в общем это был настоящий сюрприз вообще шикарный ужин в общем классно пообщались ребята вообще молодцы конечно сделали подарок себе и нам встреча была классная значит, и я вечером перед сном решил значит обтереться снегом я смотрю Васю и Вася так это об этом так делится, об этом так душевно рассказывает и я взял так снежок, я так хорошенько потер горлышко, грудь бока, живот, спинку так знаете, прям хорошенько так Э, Ощущение вот обалденное, потому что снег моментально исчезает, хоть и на улице минус два, но организм начинает как будто включаться, значит он горит, и у тебя ты чувствуешь, как будто ты реально живешь, то есть вот, организм прям вот реально вот прямо вот начинает работать, это обалденное чувство. И я такой думаю, о, класс, думаю, надо завтра утром проснуться, значит повторить и потом пока мы здесь в горах, пока снег, значит нужно этим позаниматься. Ну и на следующий день я просто не смог нормально проснуться, э, видимо, потому что простудился, простудил мышцы, простудил нервы, я не знаю, ну, в общем, встать я не смог, значит, состояние было тяжелое, будто отделилась душа от тела, э, значит, валялся там с температуркой небольшой, как бы ничего серьезного, но, но было мне тяжело, я просто спал 18 часов, потом на второй день там тоже валялся, в общем, в принципе, ну, в два дня вот лежал. Лежал и спал. Все, и вчера вернулись в Батуми. Поэтому я вам ничего не заснял. Я по городу не погулял. Но есть два видео, вот коротенькие. Вот мы просто поднялись. Там только-только открылся подъемник. И вот мы как раз успели подняться. Поэтому я вам покажу Бакуряне с высоты. Вот, в целом, Бакуряне неплохой город. Городишко такой для зимнего отдыха. Единственное, что сервис, конечно, хромает. Элементарно взять снаряжение это прям целая проблема. То есть иметь это в виду, или же мокрые ботинки, или же не подходит размер, или оно что-то поломано, ты не можешь найти инструктора там для детей. То есть детей, вот вообще там, Наташа, только на третий день поставила, это на полчаса, на третий день находясь в Бакуряне. Ну, в общем, тяжело прям было с этим. поэтому… Имейте это в виду, если вы прям такой горнолыжник, да, там и любите горы повыше, то вам, бакуряне, будет скучно и тесно, поэтому выбирайте что-то повыше. Приятного просмотра, до новых встреч, пока. Сегодня открыли вот горку повыше, тут уже 2200 метров над уровнем моря. Тут, конечно, же, высота и снег лежит. Вот еще один подъемничек небольшой, вот. Еще один нота ну, старый, видимо. Идет вверх. Ой, девочки тоже тут что-то снимают. Красиво, да? Класс. Супер. Но тут еще ничего нету. То есть для катания ничего не открыто, не готово. Снега нету, пушек нету. Но перспектива есть. Перспектива здесь хорошая, в плане высоты, красоты, видите. То есть, что-то делают уже, начинают будочки какие-то ставить, то есть, и глинтвенчики, и покушать. То есть, класс, виды, конечно, шикарные. Вот. Вот такой здесь подъемник. Сейчас будем спускаться. Видите, до снега нет. Температура плюсовая, наверное, плюс один, может быть, 0 градусов. Но красиво, красиво вообще, все класс. Сначала пройду. С детьми приехали сюда, гуляем. Вот мы гуляли сверху. Смотри. красиво да вот с левой стороны кристалл горка и райончик и в принципе оно работает мы там вчера были с вами мы под ней вчера спускались по той горке вот там подъемник вот это центр города прямо это вот такое поле я не знаю почему оно. Ничем не застроено, вот прям в центре оно вот открытое, просто мы тут были э, в сентябре месяце, то тут просто была трава, то есть это не озеро, ничего, просто место такое пустое, может быть правильно, вот видите, да красиво как, ну на телефоне этого не передашь, конечно, ясная погода, вообще шикарные э, виды, высота классная, солнышко, супер.